Очень красивое печенье можно приготовить самим дома, для этого нужно немного времени и большое желание. Итак, рассказываю, как приготовить фигурные печенья, на этот раз, пасхальные. Фигурные печенья очень популярны, особенно те, которые оригинально украшены, они будут кстати на любом празднике, а детишки будут просто в восторге от вкусного печенья, и не забудьте привлечь детей к украшению печенья, они в этом мастера. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. мука пшеничная 150 грамм. Масло сливочное 80 грамм. Сахар 100 грамм. Яйцо 1 штука. Разрыхлитель половина чайных ложки. Ванилин пакетик 1 штука. Цедра лимона 1 чайная ложка сахарная пудра, 80 грамм, вода, 2 столовые ложки, пищевые красители, по вкусу, количество порций 20. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Жду снова и желаю вкусного дня.